Подготовила для вас марафон по коучингу. Он будет полезен для тех, кто интересуется этим, но пока не знает, как работает коучинг. И еще для тех, кто хочет изменений своей жизни и знает, что коучинг – прекрасная технология для этого, но пока еще не умеет этим пользоваться. Регистрируйтесь прямо сейчас и приходите.